Итак, мы составили для вас топ-5 самых незаслуженных титульных боев в современной истории UFC. На пятой строчке нашего рейтинга обосновалась Бет Корея. Нахальная бразильянка Бэт Корея, выступающая в легчайшем весе UFC, трэш Токинга проложила себе путь к титульному бою против Ронды Рози в 2015 году. Ключ к титульному бою заключался в привлечении внимания к своей персоне через насмешки над навыками Роузи, но при всем этом бой все еще не имел абсолютно никакого смысла, учитывая, что она была только номер 7 в рейтинге весовой и еще не сталкивалась с кем-то близко расположенным к топ-10. Но UFC понравилась шумиха, которую навела бразильянка, и было принято решение на этой волне организовать бой на UFC 190. Корей организовала настоящую кампанию по словесному поливанию грязью чемпионки. Но как в романе Сэмюэля Бекета оказалось, что больше лает, чем кусает, и Роузи нокаутировала ее всего за 34 секунды боя. Дальше интереснее. Четвертая позиция Конор Макгрегор UFC просто не могли отказать Конору в бою за титул чемпиона легкого веса. После того, как ирландец сенсационно нокаутировал Жозе Альда и стал чемпионом полулегкого дивизиона, он взял курс на титульный бой в легком весе и ожидаемо его получил. Его соперником стал Нейт Диас. Американскому бойцу давали мизерные шансы, но тот сумел обломить не одну сотню тысяч ставок, поймав Макгрегора на удушающий. Бой выдал невероятный финансовый успех для организации и с согласия ирландца был организован незамедлительный реванш, который повторил успех первого боя, но в этот раз победа решением была в руках Конора. Таким образом, Макгрегор имел бои в полулегком и полусредних весах UFC. Но тем не менее, несмотря на два слабых крайних выступления, он все-таки получил долгожданный титульный бой и дебютировал в легком весе. Нокаутировал Эдди Альвареса и стал первым в истории чемпионом двух весовых одновременно. Итак, переходим к тройке нашего рейтинга. И почетное третье место занимает легенда ММА Дэн Хендерсон. Дэн Хендерсон настоящая легенда в ММА, но несмотря на это он не заслужил бой с Майклом Биспингом за титул чемпиона среднего веса. Поединок стал реальностью после того, как Хендерсон ярчайшим образом нокаутировал Гектора Ломбарда, и организаторы зацепили за эту победу. К моменту боя с Биспингом у Дэна было 6 поражений в 10 последних боях и тринадцатый номер в рейтинге средних весов в целом по всем показателям значительно ниже, чем у акул среднего веса, но тем не менее UFC не смогли отказать столь фанатичном для для олдскульных фанатов реванша, который гарантированно приносил хорошие продажи. Биспинг не стал отказываться от боя самым легким соперником для первой титульной защиты. А Хендерсон не мог себе отказать о том, чтобы напоследок разбить лицо говорливому биспингу и наконец попытаться стать чемпионом UFC. Так бой и стал реальностью. Бой состоялся на UFC 204 и оправдал надежды фаната. По итогу равного боя победу решением судей одержал биспинг и остался чемпионом. Дэн не смог осуществить мечту, но тем не не менее ушел громко, захлопнув дверь. Чейл Сонен Чейл Сонен был лучшим трэш-токером в ММА и одним из наиболее обсуждаемых бойцов, а фраза Андерсон Силва, you absolutely suck, была самой цитируемой в спорте. Чейл Сонен проделал две яркие попытки с захвата титула чемпиона UFC в среднем весе у Андерсона Силвы, после чего, потерпел поражение и не видя ярких перспектив в этом весе, он поднялся в полутяжелый дивизион ради титульного боя с Джоном Джонсом. Бой обещал навести много шума и принести организаторам много денег. но сам факт анонса этого поединка со спортивной точки зрения был полным абсурдом. Последний раз, когда Сонен выступал в 205 фунтах, был 8 лет назад, в далеком 2005-м. Тогда он потерпел поражение с обмишенным от Рената Саурала на UFC 55. Они также отметили тот факт, что второй бой Сонена с Сильвой закончился без какой-либо интриги. Сонен был отправлен в технический нокаут после неудачного проведения бэкфиста. Это случилось в середине второго раунда. Таким образом, другие более достойные претенденты были отодвинуты. И, как ожидалось, Сонен был уничтожен еще брутальнее, чем в прошлом бою EFC-159 в 2013. И наконец-то победитель нашего рейтинга Брок Леснер. Достижение суперзвезды в UFC очень впечатляющее, учитывая относительное отсутствие у него опыта в МА, но у него достаточно внушительный борцовский бэкграунд, который и стал фундаментом для будущей карьеры в МА. Тем не менее, стремясь нажиться на популярности Леснера, UFC свели его с чемпионом организации Рэнди Кутюром. Леснер подхватил этот шанс и в итоге держал победу над Кутюром техническим нокаутом, хотя и в будущем он успешно защитил титул чемпиона дважды. Брок был и еще останется надолго бойцом с современной истории UFC, который получил титульник за минимальный период и достижение в ММА. Если вам понравилась новость, ставьте лайк, делитесь ею с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного нового видео.